I wanna be loved by you. Кто же не знает этих знаменитых слов, доносящихся из уст американской киноактрисы, певицы и секс-символа 50-х годов Мэрилин Монро? А меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом-графологом, бизнес-консультантом, коучем, руководителем Центра изучения почерка «Современная графология» ру. Я помогаю людям находить свое предназначение по почерку и раскрывать свой потенциал, даже если вы не держали ручку в руках со школьной скамьи. К сожалению, эта красивейшая женщина скончалась в возрасте 36 лет от смертельной дозы снотворного. До сих пор не утихают споры о причинах. Об истинных причинах ее смерти. И интересно посмотреть на картину самого почерка и подписи. Я нашла несколько интересных образцов, и давайте обратимся уже к ним напрямую. А, несмотря на то, что ее настоящее имя Норма Джин Бейкер Мортенсон, она прекрасно жила с тем псевдонимом, который использовала в дальнейшем. Это видно исходство подписи и почерка из единого стиля. И потому, как воспроизводится линия штрихов уверенно, без остановок, без пауз. То есть подпись стала полностью ее. Итак, почерк и подпись у нас в едином стиле. Форма букв это глубокие гирлянды, некие чашечки, способные впитывать в себя информацию, эмоции, впечатления и также делиться ими с окружающим миром. В почерке достаточно хорошая скорость при выписанности формы, но это говорит о том, что человек не уходит только лишь на внешний имидж, а наличие петелек, также в подписи присутствует как имя целиком, так и фамилия что обозначает о том, что человек не растворился в семье и все-таки э, старается выделяться личностно, старается оставлять личность э, и ставить ее на первый план. Однако есть элементы украшения рубрики подписи, э, такие как пьедестал и такие как в форме начальной гирлянды. И также мы видим чувственную раздутую нижнюю зону, там находится зона нашего либидо. Что касаемо личностных характеристик, то Мерлин, она была действительно человеком очень впечатлительным, очень чувственным, очень ранимым, достаточно амбициозна. При этом важен был внешний имидж, очень болезненно реагировала, воспринимала любую критику, также это подтверждает начальные штрихи в виде пьедестала и является аспектом для достижения ее вот этих целей, этих мотивов. Об этом же говорят и закрытые сверху через петлю овалы в буквах. Присутствует доля нарциссизма, однако я не могу назвать ее поверхностным человеком а и той пустышкой блондинкой, образ которой она так долго создавала на экранах. Она достаточно глубока и умна. И я хочу показать вам еще один образец ее почерка, который а, мне удалось найти. И здесь мы видим уже абсолютно другую картину. Крайне нестабильное эмоциональное состояние. Это сумбурность расположения, это пропадание нажима, это неустойчивость в целом признаков. И сосредоточенность на собственных эмоциональных состояниях, и переживаниях, переваривания бесконечные их эмоциональные срывы, уже с истериками. То есть человек находится в состоянии от всемогущества до полнейшего бессилия. У Мерлин уже были суицидальные попытки до ее основной кончины, и, возможно, именно этот образец один из тех, который был написан в те периоды ее жизни. Вообще работая в совокупности техник, используя коррекцию почерка, можно выровнять эмоциональный фон писавшего. Упражнения с почерком позволяют снизить уровень стресса, порог возбудимости и сбалансировать многие процессы, происходящие внутри личности. Что ж, обязательно оставляйте комментарии к этому видео, пишите, чьи подписи и почерки вы еще хотели бы также разобрать, ставьте лайки, делитесь с этим видео и обязательно подписывайтесь на мой канал.